Всем добрый день, меня зовут Сизикова Наталья, город Калининград. В сфере недвижимости я работаю чуть больше года, поэтому курс Дарьи и Антона был очень полезным для меня, начиная от того, как искать клиентов, как общаться с клиентами, как оценивать потенциальных клиентов, выявлять их истинные потребности – их определять их реальные возможности в покупке квартиры. Все было очень интересно, но и главное, конечно, это тот инструмент, тот потрясающий опыт по созданию лендинг-пейджа, который позволяет не только захватывать определенное количество клиентов, но и правильно позиционировать себя на рынке. На данный момент я создала две страницы, и продвигаю эти страницы с помощью Россия, делаю рекламу в, с помощью Россия технологий. Один сайт по новостройкам, этот сайт я делала в рамках курса Дарьи и Антона. И второй сайт это по элитной недвижимости. Очень интересный опыт, реально работающий инструмент, который позволяет реально искать мотивированных, правильных клиентов. Конечно, я рекомендую этот курс. Этот курс будет полезен как новичкам, так и опытным риэлторам, опытным агентам, потому что ничего не делает нас ближе к клиентам, как наши знания о их потребностях, о их эмоциональном, их эмоциональном интеллекте. Кстати, таблица эмоционального интеллекта теперь всегда висит рядом с моим рабочим местом. Это очень полезная информация. Всем рекомендую. Дарья Антон, спасибо большое.